И про исследование в детском садике будет сегодня в эфире. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч, интернет-предприниматель. Покажу вам и расскажу, что это значит. Итак, у многих женщин есть куча комплексов и неуверенности. А много, многие женщины хотят... При этом рядом с собой иметь человека, который будет им настоящим джентльменом, будет заботиться о ней и так далее. Это естественно и закономерно. И так часто бывает, что мы хотим, вот, но далеко не соответствуем, не соответствуем тому представлению, которого есть у этого мужчины. Так вот, что такое? Такой пример. Я выросла очень такой закомплексованной барышней. У меня не было особой э, такой любви э, от мамы. Она дала мне то, что могла дать. Одевала красиво, давала качественную одежду, кормила. Все, что могла, давала, я ей за это очень благодарна. Но вот обучить вот таким вот манерам женщины с чувством собственного достоинства, женщины э, королевы, женщины... Мама меня не могла обучить. Я этому обучалась сама. Я выросла на стиле Эдиты Пьехи, Ирины Поноровской. Кто знает, можете погуглить, если кто не знает. Думаю, что все знают. И для меня, для девочки, которая выросла вот такая, вот закомплексованная, всегда я обращала внимание вот на таких людей. И тем не менее, когда я выросла, я все равно носила серые вещи. Серые, незаметные чтобы не высовываться, чтобы меня меньше видели, чтобы... Ну, в общем, как-то вот так. И это у многих, я думаю, тоже такая картина. У кого есть такое, напишите здесь тоже в комментариях. И дальше, когда я стала заниматься психологией более детально, более практически и на себя, и применять, и с людьми работать, я начала заниматься исследованием Цветок. Что означает цвета? Цветовая гамма. Я узнала, что красный цвет — это красный цвет — уверенности. Что красный цвет отпугивает с глаз. <laughs> я, например, тоже такое узнала. И мне это дало убеждение, что нужно его использовать. И когда-то я э, шила для себя, мне очень нравилось. И моя, э, мой мастер, тот, то кто меня обучал, сказала, что э, красный цвет тебе очень идет. Я сказала себе, как это, красный свет, я же буду сильно выделяться. И я начала, помню, тогда купила первый раз свое красное платье, яркое такое. Я увидела, какая была реакция на меня, людей, мужчин в частности. С этого момента у меня появилась потребность уже обретать в, свою, в свой гардероб свои себе красные вещи. Так потихоньку я росла, как женщина. Потому что красный цвет, он действительно привлекает внимание. Но дальше я разбиралась с стилем, изучала стиль, изучала моду, изучала... Ну, не столько моду, сколько стиль я изучала. Мода всегда будет одна и то же, если у человека есть стиль. Это мое убеждение, и я просто делюсь им. Мода постоянно меняется, а вот стиль человека должен быть свой. Что-то приносить модное, но стиль должен быть свой. Это мое убеждение. Я начала добавлять какие-то небольшие детали красные, ну, в общем, и так далее. То есть мне это понравилось. И со временем я увидела, что меня тянуло к белым цветам. То есть с момента, когда я начала изучать, что означает каждый цвет, я стала задумываться и включала в свой гардероб более ярких, больше, красных, больше ярких вещей. Больше, больше, больше. Разно... Потому что человек, который любит разные цвета, это человек, который любит жизнь. И он считывается другими людьми, как э, человек э, любвиобильный к жизни, к себе, к миру. А тот, который серенький, он сам по себе несчастненький и такое же отношение вызывает другим. Я такая думаю, опа! И вот так вот постепенно я сама в себе открывала, и постепенно уверенность во мне росла. Так что то, что сегодня я такая уверенная. Это не значит, что я такой была. Я на собой работала. Я выросла в семье, где давали все, что нужно давать. Но какие-то элементы, конечно же, нужно сам, нам самим до, до всего доходить. Мне нравился белый цвет. Начал, начал нравиться белый цвет на фоне тех цветов, которые я начала в, вставлять в, в свой гардероб. И я, тем более проработала в операционное какое-то время, я люблю чистоту, я люблю вот, -вот прям, прям чистоту вот -вот во всем. Чистоту в пространстве, чистоту на рабочем столе, хотя у меня это не получается на рабочем столе, у меня много, к сожалению, окошков открытых, потому что хочется и там, и там, и там. Я думаю, у вас тоже это есть, хотя других обучаю, что нужно ну, можно и нужно держать несколько элементов фокуса внимания все успевать но порой бывает слишком много и не успеваю я стремлюсь к чистоте к чистоте души к чистоте пространства порядке в голове стремлюсь учусь стремлюсь и обучаю от других так вот белый цвет друзья когда я начал носить белый цвет Мне это было не совсем удобно, тем более он марки, вы знаете, он, можно испачкаться и так далее. И вот для того, чтобы вот стать аккуратным человеком, стать более тонким, и изысканным, в белом цвете вы ощущаете себя по-другому. И сейчас я настолько полюбила белый цвет, что вот многие цвета люблю, но белый вот все-таки преобладает. Так что я заметила? Вот сейчас я нахожусь в Египте, записываю это видео. Здесь местные любовь любят черный цвет. Здесь женщины ходят вот в этих черных одеждах, там, кто придерживается этой веры еще мусульманской. Они в, в черных одеждах закутаны, там кто-то с паранжой, кто-то там и так далее. И, соответственно, люди больше привыкли к черным цветам. То есть белый цвет, они, насколько я вот спрашиваю, они меньше его как-то понимают. Но я заметила другое. Когда я одеваю свою любимую юбку, белую, блузку белую, одеваю красную шляпу. Во-первых, для меня это праздник. Я просто иду и наслаждаюсь жизнью. Я кайфую. Я, конечно же, понимаю, что на меня смотрят. По большому счету, для меня это вторично, смотрят на меня или нет. Потому что я уже привыкла к тому, что для меня это не столь важно. Мне просто кайфовало вот в этих одеждах самой. Но для тех, кто хочет раскрутить э, себе уверенность, начните носить белые одежды: стильные белые одежды. Вы заметите, как вы будете меняться, как вы будете стройнить, как вы будете держать спинку, как вы почувствуете, как на вас смотрят, как вам обращаются. Я буквально недавно возвращалась, э, я сейчас живу на интерконтинентале, такой район тут есть. Классный район, я тут выбираю, перебираю И выбираю лучше Езжу, снимаю лучшие апартаменты Потому что мне это интересно Исследовать мир, исследовать себя И вот этот район, он находится В минутах 15-20 От центрах на, на Такси или на маршрутке И вот я помню, я ехала На бусе Маршрутка Я была в белой юбке, в белой кофточке и у меня был пакет с овощами там, овощи, фрукты себе купила и еду, значит. И как получилось, что пока я доехала до своего района, маршрутка уже опустила, освободилась. Я только потом это узнала. И я говорю водителю, мне нужно вот тут остановить. Он не понимает русский, не понимает английский и только арабский. Ну ладно, я ему смогла показать, и он не показывает а я вас могу отвезти, потому что я показала, что мне нужно через дорогу пройти. Он... Я сказала, окей, thank you, so на арабском. И он, значит, развернулся, привез меня, подвез меня к дому. Молодой парень. Потом, ну, я его просто поблагодарила. поблагодарила. То есть он мне как такси э, за 5 фунтов привез. Даже 3,50 фунтов. Это, ну, в общем, копейки. Это 5 э, гривен на наши деньги. И он мне потом говорит, «You nice, то есть ты, ты, мол, типа красивая, ты мне нравишься, beautiful, там, nice, да». И э, я прекрасно, ну, осчитываю почему, потому что я в белом. <coughs> я заметила, что все чаще обращают на вот эти белые одежды. Хотя я говорю, я для себя одеваюсь, мне кайфово, я, я просто... Я просто ну, наслаждаюсь в этом. Так вот, вы когда начнете носить белые одежды, сделайте еще такую штуку. Пиджак белый. Начните носить на плечах. чтобы И делайте такую практику, есть такая практика, носить пиджак и подниматься по лестнице. Вы обнаружите, когда начнете практиковать такую, такую штуку, такие действия, как вы замедлите процессы и войдете в свое состояние женскости. Вот именно этой женскости. Потому что мы бежим, мы летим, у нас брюки, у нас какая-то удобная одежда. На нас смотрят как на служанок. Поэтому, когда вы вот так вот э, начнете ходить в белых одеждах, выделяться, одевать то, что не делают другие, ну, просто хотя бы для того, чтобы войти в это состояние женскости, в это достоинство этого. Когда вы одеты красиво, достойно, к вам не будут приставать как служанки, как дешевые девки. К вам, к вам уже будут по-другому обращаться. Я это тоже заметила. А когда вы еще будете вести себя, говорить по-другому, отвечать то вы в себе простраиваете действительно вот эту королеву, королеву внутри себя. Потому что нам, многие, нам родители дают то, что дают. Но это 30%, где-то я прочитала, мне это легло. А 70% — это ответственность на нас самих. Поэтому скоро у нас будет мастер-класс из служанки в королеву» программа. А мастер-класс будет, как договориться, на берегу, чтобы меньше разочаровываться в своем спутнике. Ну и большая программа, по сути, это и в королеву». Поэтому, как вы транслируете себя, такие люди к вам приходят. Как вы договариваетесь, так с вами и обращаются. Как вы ходите, как вы говорите, в каких одеждах вы себя позиционируете, такая и обратная связь. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч. Ссылочка на... Мастер-класс будет здесь. И также там будут подарки. Всех вам благ. Белые одежды, красная шляпа. А про исследование в саду скажу еще. Добавок. Делали исследования, когда детей маленьких до пяти лет одевали... В женской одежды, девочку плачется, и мальчиков тоже в брючке и в рубашечке. И заметили, что и сажали детей за стол в белых скатертях. Родители говорили, так да как, это же дети, они же там... И что удивительно? Уже на третий день заметили, что дети кушают все более аккуратно. И... Белые скотерки меняли раз в три дня со временем. Это был супер эксперимент. Дальше. Дети одевались, вот как мальчики по-настоящему, по, по в брючках и в рубашечке, а девочки в красивых платьях. В красивых платьях. И заметили, как мальчики без предупреждений начали ухаживать за девочками, помогать им. И девочки вели себя по-другому по-женски, как принцесса. А теперь задумайтесь, как мы можем своих детей уже сейчас приучать к тому, чтобы они достойно себя позиционировали, чтобы потом, когда придет время выбирать себе спутника жизни или спутницу, чтобы у них уже было это встроено. Переучиваться можно, и мы это с вами делаем. А вот обучать детей сразу правильно это зависит от нас сейчас. А вот теперь пока. Ссылка на мастер-класс здесь и на подарки.